Всем огромный привет, как вы видите за моей спиной, наш родной стадион, к сожалению, на который мы не сможем в ближайшее время попасть. Станет ли мир, станет ли жизнь приезжая? Там Путин выступил, что все, пора закрываться. Как карантин ударил по благосостоянию клуба? Ты футбольный клуб. Твоя работа играть в футбол. В Сербии в принципе невозможно, чтобы какой то дерби прошло там, то есть и даже они заикнутся по поводу того, что «давай, давайте будет присутствовать все 10%. С тех пор я только в реанимации. В реанимации, соответственно, все тяжелые. Многие на ЭВЛ медикаментозном сне, в коме. Нет какой-то нормы, то есть и нет пафоса. Я mm -hmm. бы не сказала, что самые дорогие лоты берут именно футболисты. Вращение пиво на стадионы, возможно или нет? Но я за пиво на стадион. 10% будет ли расширяться до 30%? Тяжело, тяжело распределить. Ситуация очень тяжелая. Ну что, дорогие друзья, всем огромный привет. Как вы видите за моей спиной, наш родной стадион, к сожалению, на который мы не сможем в ближайшее время попасть. Новый выпуск дневник фаната. Вы его все долго ждали, и мы, естественно, тоже. Мы по вам соскучились безумно. Вы бы знали как. Как вы уже поняли, выпуск непростой по названию. Выпуск у нас связан с карантином, который просто ударил по всем. Кто-то потерял работу, кто-то остался, так скажем, без денег, кого-то сократили. Всем вам выражаем наши искренние слова поддержки. В этом выпуске на примере наших красно-белых друзей, которые имеют свою сферу деятельности, мы узнаем, как карантин ударил по ним, как они меняли свою работу в своей компании какие были минусы, какие были плюсы. Выпуск будет очень интересный, много интересных гостей. Ну и конечно же мы встретимся с Томасом Цорном и узнаем как переболел карантин «Спартак». Все по топу, дневник фаната, мы начинаем. Томас, приветствую, с возвращением в родной кабинет уже родным стал? С этого. Ну, конечно, конечно. Каждый день, да, уже на промежутке больше года, поэтому, конечно. Расскажите, чем занимаюсь все время карантина, как проходила работа в двух словах? А, и Было ли вам скучно без футбола? Ну, конечно, было скучно без футбола. Все-таки такой промежуток длительный, да, никогда, я думаю, в футболе не было такой паузы большой, ни для ребят, ни для функционеров, ни для... Тренерского штаба, да, это было сложно, но, несмотря на все, работа никогда не прекращалась. Я знаю, что тренерский штаб всегда анализировал наши игры, был в контакте с ребятами. Мы, и лично я был в контакте с тренерским штабом. Много конференций по Zoom. Да, общались, разбирали игры, общались по составу. Велись тренировки э, с нашей командой, где я тоже иногда участвовал. Не активно, но пассивно наблюдал за ребятами, чтобы их тоже увидеть. И черный, -то... помню, вас не видно, нет, что... меня было видно. Нет меня было видно. Я не участвовал активно. Я наоборот ребят информировал. Знаете, их были все всегда. Поэтому это самый лучший способ, чтобы всем донести прямую информацию, какую-то, как раскладываются дела по пандемии и по возобновлению футбола. Поэтому пытались работать дистанционно. Друзья, ну что, мы в центре Москвы, метро Трубная, бар «Свинья и Роза», сегодня мы встретимся и пообщаемся с одним из учредителей этого бара, Егором, фанатом «Спартака». Он нам расскажет, как бизнес столкнулся с проблемой самоизоляции, как бизнес из этой самоизоляции выйдет и какие ништяки у бара «Свинья и Роза» есть для красно-белых болельщиков. Друзья, ну что, карантин заканчивается потихонечку. Разрешены прогулки, мы решили прогуляться по центру и встретиться с совладельцем нашумевшего бара «Свинья и роза» Спартаковского бара, на наш взгляд, спартаковского бара, представителя трибуна Егором. Егор, привет! Давай кулачком. Как завещал. Снимаем маски. Ваш пап на данный момент уже плотно ассоциируется с тем, что это спартаковский бар. Это случилось как-то само по себе либо вы изначально там нацеливались на этот результат и скажи как давно ваш пап открыт пап открыл два года мы открылись в день э, в первый день чемпионата мира домашнего 14 июня э, 18 -го года получилось вы сказали это наверное правильное слово получилось конечно в, в пабе просматривается спартаковская э, некая направленность но это четыре человека э, владельца нашего заведения из них Трое болеют за «Спартак» и болеют активно. Один, правда, за «Динамо». Так что у нас вот 3-1 в пользу «Спартака». Открыто для всех. И к нам ходят э, болельщики других команд. Вплоть до болельщиков ЦСКА даже бывает. То есть мы по большому счету всем рады. В дни дерби, может быть, какие-то случались уже за эти годы инциденты, возможно? В нидерби случается, к сожалению, ставшая уже традиционная ситуация. У нас есть «Конь». Он керамический, стоит в зле и он подвергается вандализму, так сказать, регулярно. Или это надругательство над конем спартакских болельщиков, или это неприятие коня болельщиками ЦСКА в таком месте. Ну, в общем, четыре раза конь уже пал, но у нас еще два запасных коня есть. Друзья, ну что, наш выпуск продолжается. Мы в исторически Спартаковском районе Сокольники, Сокольнический парк. Изоляция практически снята, много людей гуляет. И сегодня у нас два интересных гостя. Это сотрудник медицинской службы, с которым мы видели интервью в программе «Вдвижу» Антона Дорофеева. И один из учредителей магазинов «Ратри» Алексей Усачев. Сегодня они нам расскажут не только о какой-то бизнес-жизни во время пандемии, но и о социальной жизни и ответственности. Не переключайтесь, будет интересно. Алексей, расскажи, как э, отнеслись к информации о том, что э, случилась такая эпидемия, коронавирус, которая э, привела к тому, что пришлось закрыть офлайн-магазин. И как э, дела обстоят с заказами онлайн? Стало больше, стало меньше? К концу марта то есть, выручка упала там, в пять раз. Просто уже народ не ходил по магазинам, уже ощущалось, то, что народ боится чего-то, да, боится заразиться. А плюс еще курс сильно скаканул к тому времени, а это очень сильно тоже на народ влияет, а они как бы, народ зажимается. Другого выхода нет, там Путин выступил, что все, пора закрываться, там пора неделю посидеть. Я думаю, что действительно будет неделя, а да? потом начались продления-продления. Мы ввели там определенную там бесконтактную доставку, э, курьеры в масках, в перчатках, то есть, плюс мы ввели сразу бесплатную доставку для людей, вот, чтобы им было удобно. Неплохо достаточно все прошло. Вот. Ну, естественно, конечно, несравнимо с обычными как бы, временами. Паш, смотрел э, твое интервью для программы «Вдвижа» для Антона Дорофеева. Там вы общались где-то, наверное, в начале, в середине мая, э, в разгар, скажем так, пандемии. Сейчас мы встречаемся уже в июне, когда все, по крайней мере, на бумаге подходит к концу. Да? И там э, в конце Антон задал тебе вопрос, как ты думаешь, э, станет ли мир, станет ли жизнь прежней? Вот уже там спустя месяц, что ты можешь сказать насчет того, как сильно коронавирус, изоляция, запреты повлияли на москвичей и на там, окружающую тебя среду? Ну, то, что я вижу сейчас, что происходит в городе, я вижу реально радостных людей, которые вот вокруг нас ходят, которым вот дали то, что им долго запрещали. Но я думаю, вот после войн примерно так же люди, наверное, себя чувствовали. Что касается твоей деятельности там, месяц назад и сейчас, какое-то отличие есть? Или ты продолжаешь примерно тем же самым заниматься? Нет, я поменял. Вот как раз с интервью с Антоном. Я тогда выходил, пер... это была первая моя смена в реанимации. И вот с тех пор я только в реанимации. То есть вот около месяца, 6-1, у меня смена постоянно в реанимации проходит. Чем отличается работа в реанимации от прежних твоих обяз... Обяз... обязанностей? Ну, Во-первых, это совершенно другие больные. В линейных отделениях это люди, которые, в общем-то, ну, достаточно стабильные, <coughs> средней тяжести лежат, в реанимации, соответственно, все тяжелые. Многие на ЭВЛ, в медикаментозном сне, в коме. Есть четкая схема работы. Мы приходим, у нас есть генуборка. Каждый день там разные помещения в реанимации, все по плану. И потом ужин, помогаем кормить пациентов, плюс помощь с переворачиванием их, ну, чтобы не было пролежней. А многие там с избыточным весом, соответственно, медперсонал, там, как ну, там, девочкам, медсестрам, это тяжело делать. Мы помогаем. Что, друзья, Филипп Кудрявцев, многие узнают болельщик «Спартака» и также комментатор – уже на ОКО Спорт, до этого Филипп комментировал на Матч ТВ. Фил, ты как э, болельщик, активный, есть даже некоторые фотографии с выездов, где ты э, стоишь там на решетке, да, и многие обсуждают тебя в интернете, почему фанат Спартака там работает. Тебе не мешает ли это в работе твоей? Совместить свой рабочий календарь и календарь футбольный очень сложно, сам понимаешь. Весь футбол играется в выходные, и тебе за выходные надо успеть и на футбол сходить для души, и, соответственно, сходить на работу. И очень часто тебе приходится просить, чтобы в расписании тебя поставили на какой-нибудь матч воскресный, если «Спартак» играет в субботу. Ну, естественно, в последнее время очень сложно стало куда-то ездить, потому что выезд – это ну как минимум один полный день, полные сутки. Ну, зная нас, это два. Да, а иногда это еще и все выходные, то есть в этом случае приходится прям вот отпрашиваться. И, естественно, особо пытаться не светиться, где почему что, поэтому я не наглею. Мне кажется, что я такой баланс нашел. Между нами всегда обсуждали, твой переход с Матч ТВ на Око Спорт не связан с тем, что ты болеешь за Спартак. И периодически выкладываешь какие-то фотографии с выездов и с матча, потому что, как мы знаем, Матч ТВ все-таки это больше э, другой команды э, медиа так же в шутку, как это все произносит? Но я честно скажу, мне стало так психологически немножко проще. Вроде как все, я с российским футболом не связан, хотя, опять-таки, сейчас э, журналист не принадлежит к своему изданию, да? сейчас журналист делает себе имя в различных YouTube-проектах и так далее. Естественно, я не говорю, что я себя отключил от российского футбола и остался в нем только болельщиком. Но, да, когда ты комментируешь матчи английского чемпионата, тебе, в общем-то, намного проще в российском футболе вариться уже непосредственно как посторонний зритель. Англия, она все-таки там далеко, да. совершенно не важно, что ты скажешь про Ливерпуль или Манчестер Юнайтед, англичанам на это вообще абсолютно ну, плевать. Не приедет или, плевать. Или все по голове, да? Да, то есть в этом, это такой более легкий формат. Как ты пережил это вот эту новость и когда ты понял что ты остался безработным такой слушай время. ну, мне лично было вообще очень тяжело потому что э, в Англии же заканчивался не то что заканчивалась, заканчивалась чемпионская гонка yeah, yeah. то есть там Ливерпуль с тур на тур уже в, в марте должен был стать чемпионом и мы все к этому готовились и более того все готовились настолько что мы должны были лететь в Англию на каждый следующий матч Ливерпуля потому что стать тут, естественно это, никто это. не знал где там Сити потеряет очки где Ливерпуль их возьмет и никто не знал какой матч будет чемпионским мы вот так ближайший тур расписали но в моей голове было понимание того что вот э, Постогеньяка с сыром и Гудсайтом должны были лететь на матч. Ливерпуль-Эвертон. Параллельно там играл Сити Арсенал. Где-то как-то там Ливерпуль мог стать чемпионом, но э, у меня было понимание, что Ливерпуль должен стать, был чемпионом в следующем туре. И на следующий тур должен был лететь я. Я сделал визу, э, я уже готовился распланировать свое путешествие. То есть все было готово к тому, что я лечу комментировать чемпионский матч чемпионата Англии. Это очень круто. И ты представляешь, какой-то облом. Это вообще для себя. Да, это было Всего очень вообще. неприятно, когда вот вдруг все на этом оборвалось. Так неделька у меня была хандра. А потом, ты знаешь, было время подумать... О высоком. А ты прям сидел дома во время карантина? Я сидел дома во время карантина. Я вообще был очень за то, чтобы мы все посидели дома как можно дольше во время карантина. Я считал, что это правильно. Ну что, дорогие друзья, с нами Анастасия Малкова, директор по продажам компании StoneHedge. Компания занимается элитной жилой и коммерческой недвижимостью в Москве. Да. Анастасия, также вы являетесь болельщицей нашего любимого клуба Анастасия пищает центральную трибуну как вы уже поняли в нашем выпуске разные гости пищают разную трибуну нашем прекрасном стадионе анастасия пищает центральную трибуну анастасия я вас приветствую поговорим сегодня немножко о конечно надежности. да сергей а, спасибо большое вообще за приглашение для меня это ну такой первый опыт но ну, не съемки конечно же но съемки во первых для youtube канала для фанатского, для канала, фанатского канала да и вообще в роли болельщицы я думаю что по мне сегодня ну, видно прямо да корпоративные белые. Красный костюмчик, да. все супер. Ну и плюс мы с вами находимся на территории жилого комплекса Art Residence. Он как раз самый ближайший мой проект именно к, к, домашней, да, к домашней арене. Как можно сказать, mm -hmm. как сказали бы, наверное, в футбольном сленге, Сегодня я нахожусь у вас в гостях. У меня сегодня <laughs> гостевая игра. Абсолютно. Вы принимаете у себя дома. Да. Ну что же, начнем. Как столкнуться с недвижимость и вообще ваш, ваша отрасль или вашего mm -hmm. бизнеса с карантином? Рынок недвижимости ну, не весь, но во всяком случае мы точно такие ребята больше про офлайн. Мы работаем в сегменте ну, бизнес, премиум, элит. Ключевая задача была, как перевести клиента на показы и на покупку недвижимости дистанционно. И первую неделю у меня был ну, такой шок. Я не понимала, что делать вообще. Не было легкой паники, а, типа, Паника была, паника была, все, все встала, паника была. Я не понимала, что вообще делать, а как встречать с клиентами, закрывать офисы продаж, куда девать менеджеров, как дать понять клиенту что сейчас тоже ты можешь купить недвижку и что от того ну, что конечно, вокруг паузы тишина это ну как бы это не ограничивает нас в сделках и в продажах вопрос в легионерах как да. вы их возвращали? Может, какие-то спецрейсы были? Как с ними общались во время карантина? Созванивались ли вы с ними? Ну, конечно, конечно, с ребятами мы созванивались, мы создали даже группу тех ребят с теми, теми ребятами, регионеры. которые, да, именно те, кто улетели, потому да, что да. улетели не все, например, ребята с Латинской Америки, они остались здесь, у них а. семьи здесь, и они не могли вылететь. Это было сложнее, чем улететь в Европу, поэтому с теми с европейцами, которые улетели, мы создали группу. И были всегда на контакте с ними то лично я делал я участвовал активно с организации борта потому что мы я все-таки помог своими связями найти самолет, который полетит. Это, ребята, частные, это был частный частные, борт, да? да, ребята скинулись все, просто uh -huh. ну, улетели, да. разделили сумму, просто поделили uh -huh. и вернулись одним самолетом вместе из Германии. По прилету проблем не было, они перешли границу, все были проинформированы, также тоже еще раз спасибо РФС, что они все передали там наш список людей, которые возвращались, и проблем с этим не было, и потом поехали на карантин что, парни, продолжаем наш выпуск. Сейчас мы находимся у парней в магазине Crazy Nord. Многие знают этот магазин. Серега Рома, парни, приветствую вас. Привет. Первый вопрос сразу. Как изменилась ситуация с продажами? Как наступил карантин? Ну, наверное, больше всего это сказалось на наших покупателях, нежели на нас. Мы как бы перетерпим все эти моменты. Да, ну и у нас как бы не такой большой объем производства, поэтому для нас это... Не, так... Нет таких этих, да, нет таких тяжелых моментов, как для многих других. Мы знаем там бизнес, особенно который барный бизнес, ресторанный бизнес, он гораздо больше пострадал. Вот. А у нас это все в основном капсульные коллекции, mm -hmm. какие-то маленькие. Поэтому, конечно, это нас обухом не так сильно ударило. Фанатов «Спартака», насколько я знаю, до э, всей этой истории с изоляцией, с карантином были некие бонусы. Во-первых, какие-то бонусы и останутся ли они после того, как вы откроетесь и выйдете из изоляции? Конечно, останутся, и мы постараемся, чтобы их даже было больше. Для болельщиков Спартака у нас всегда были специализированные моменты. Но ну, у нас есть там красно-белый шот, который мы наливаем, ну, рюмка, который мы наливаем владельцам абонементов. У нас первая пинта была, есть и будет для болельщиков Спартака бесплатно. С коллегами по цеху наверняка общаетесь. Какие вообще настроения в плане сложившейся ситуации? И есть ли какие-то знакомые, может быть, которые действительно закрылись, чей бизнес прогорел из-за изоляции? Как говорится, друг познается в беде. да? И совершенно четко стало ясно, где люди адекватные, где люди которые относятся с пониманием, да, к э, бизнес-рискам, проблемам этим с карантином, да, и, конечно, наши арен... арендодатели, вот, и розе я только могу и восхищение выразить, как они отнеслись, это, ну, знаете, это премьер-лига наш Про коллег по цеху, ну, такой же ответ. Ну, где люди все смогли, ну, сра... сработать нормально, да, без э, перетягивания одеяла там на себя, там бизнес будет жить и работать, да, кто повелся неконструктивно. Ну, там, к сожалению, кому-то закрываться приходится, кому-то еще что. Парни, ваши коллекции одежды, да, футболок, э, просматриваются явно, ну, то есть такая там дружба с сербами, да. Смотрели ли вы на сербов, когда запускали свой магазин, свои линейки, да, производства? производства? Как в Сербии обстоят с этим дела? Мы смотрели, конечно, на, и на сербов, там, и на другие там клубы, кто делает меч свой, но... Магазин у нас здесь уже находится там 9 лет. Мы занимаемся там помимо одежды Крейзи Норда, занимаемся и там другими кэжуал брендами Что-то черпали там из, из этой субкультуры, там, чтобы наши покупатели могли там носить эту одежду не только там, на, на трибуну, да, там в виде ромбика, там. Или, ну и в там, жизни, типа. к тому мясу, да. Мы хотели, наша главная задача была сделать э, так, чтобы мы могли это носить везде. То есть основная история, на самом деле, когда она родилась, она была больше даже слизна с Польши потому что в Польше это намного развитие, скажем так, намного более интересно представлено вся их и uh -huh. по поводу мерч. Вот. Ну а по поводу сербов, на самом деле у них все очень круто сделано, но у них больше единства, скажем так. Поэтому у них, когда Андре, это вот кто владелец Дели Шоп, uh -huh. когда пришел и сказал, что я умею делать одежду, я хотел бы делать ее, то он получил поддержку, прежде всего, от клуба, от клуба и от парней, там, парней более сильно Дели, которые занимаются, которые рули. Все движухи, а -а -а. они более сильно интегрированы в клуб, чем у кого-либо, там, кого бы я видел. Да. Вот, и клуб к ним прислушивается. Поэтому, естественно, что когда они пришли, это сделали, они сделали централизованно. Но в России, тем, в России тем, очень тем, тяжело. Нет, нет тяжело у нас делать. все говорят, мы можем. А, потом, а на деле что, получается что что не может, да? да? Ну, ты приезжаешь, да, ты просишь там показать какие-то образцы, тебе показывают образцы, ты говоришь, мы хотим сделать вот что-то такое. Uh -huh. А потом, когда все тебе делают, ты приезжаешь, смотришь на все это, что получилось, и в итоге совсем не то, что есть в образцах. Это плошь uh -huh. и рядом. То есть какие-то, чтобы даже футболки сделать, какие-то с нашими лекалами, и вот чтобы здесь производство наладить, сколько у нас, год ушел, да? Полтора даже. Uh -huh. То есть да, это не Китай. То есть проще всего сейчас, к сожалению, такая вот обстановка, что проще всего сейчас взять деньги, поехать в Китай, сделать в Китай и привезти в Россию. Это будет дешевле, чем что-то а, в, в тысячу раз лучше, чем будет в России. А, как карантин ударил по благосостоянию клуба? Карантин ударил не только по благосостоянию клуба, но и по всем бизнесам. Вообще, не только футбольным бизнесом, это для всех было тяжелое время. Если бы чемпионат не возновился, для нас у нас убытки были бы громадные, да, потому что мы бы не смогли выполнить наши обязательства перед спонсорами. Да, мы не могли бы перед нашими обгневенчиками. Поэтому мы очень рады, что это возглавляется. Томс э, сказали, что организовали спецборты для наших легионеров, которые прилетели в Москву. Были у них опасения, или как бы все сказали, да, не вопрос, мы приедем отработать свой контракт до конца. Без опасения все были только за, очень обратно когда финальное было решение принято что они могут вернуться mm -hmm. да и наоборот были мотивированы я знаю например вот э, были слухи такие что джордан потому что он давал интервью где он э, говорил какая ситуация по пандемии в швеции какая ситуация в россии но он тоже не боялся он наоборот тоже горел вернуться и горел выйти на поле опять за спартак касается всех ребят да, никто не опасался все наоборот радовались что жизнь Возвращается, футбол возвращается, ну, да, все, все, соскучились. Да, все соскучились по футболу, конечно. Фил, когда наступил карантин, ты прекрасно понимал, что ты остался без работы. Матчи везде закончились. Главный вопрос в этом выпуске, как мы уже со многими общались, карантин ударил по твоему карману, потому что ты совсем недавно перешел на ОКО-спорт на одних условиях, и, в общем, карантин, ты остаешься без матчей, по сути, без работы но у нас не было как в футбольном клубе что мы собирались и решали что всем срежут на 40 процентов такое я не совсем остался без работы надо сказать потому что мы продолжали выпускать разные программы мы очень много архивов всяких выпустили на спорт вплоть до того что мы выпустили обзоры всех сезонов до самого начала до самого основания английской премьер-лиги какие-то матчи вспоминали пытались что-то креативить то есть в принципе мы работали естественно ну, главная наша аудитория собирается на лайв-трансляции, вот, а их не было. Соответственно, я не получал деньги только за то, что я вот комментирую футбол. То есть у тебя осталось. Да, зарплат у меня а была, ты? у меня не было этих денег. Ну, слушай, учитывая, что в карантин особо их не на что тратить, я считаю, что я не самый пострадавший. У тебя много знакомых, кто во время вот этого карантина остался там, условно, без работы? Ну, я честно скажу, нет, потому что у меня все э, практически знакомые Работаю в тех сферах, где можно работать удаленно. И я могу тебе сказать, что э, большинству из них так зашло э, вот работала. это времяпрепровождение, да, когда ты просыпаешься, у тебя там созвон в зуме, ты из кровати совершенно спокойно все это делаешь, потом идешь там завтракать в домашней одежде, никуда не надо ехать, идти и так далее. То есть э, большинство моих знакомых, которые я знаю, они время смогли свое потратить, наоборот, еще более э, полезно для себя. У вас сколько объектов вообще по москве 5 шесть 9 девять, девять. девять угу. объектов. объектов принципе все они более менее элита все очень солидно серьезно спортсмены да. у нас с деньгами любят хорошую жизнь если ну наверное не знаю не скажете мне возможно конфиденциальность но вообще спортсмены футболисты спартаковцы хоккеисты другие угу. топовые спортсмены Сталкивались ли вы с ними себя на работе? Да, конечно, безусловно, они есть. Есть на самом деле представители, наверное, всех российских клубов, но, безусловно, нашего любимого клуба «Спартак». Есть несколько очень знаковых игроков. Какое будущее у Селихова, Гулиева и Умерова? Потому что ходят слухи, что Умерова хотят куда-то пристроить. Гулиева наказан, как мы поняли. Я скажу так, вокруг клуба, вокруг «Спартака» очень много информации ходят вокруг, которые не соответствуют правде, да, и также могу сказать, что все слухи, которые связаны с Наилем, они тоже неправда, Наиль один из наших самых талантливых игроков, мы на него надеемся, он молодой, он будущее нашего клуба, да, и он очень хорошо себя показывает и в тренировках, и в общении с командой, и с линейским штабом, а, поэтому никаких мыслей, чтобы его куда-то отдать, продать или арендовать нету вообще. То есть это вбросы? Конечно, но а я не... чиф... Нет, ну чьи вбросы сбросы я не знаю, но в конце концов мы на него надеемся, и он э, спартаковец, Останется им. Ну будем тоже надеяться. Конечно. А я с Булиев конечно. провинился на тренировке, что-то там сделал непонятное, с кем-то поругался. Сейчас Аяс в каком положении? Нет, ну я считаю, мы в Спартаке, да, мы как одна большая семья. И в каждой семье все какие-то недопонимания все равно бывают, но они решаются со временем. Так же ситуация я вижу с Аясом. Временно наказан. Такой статус. Ну, не временно наказан. Нет, временно переведен «Спартак-2». Да, это не значит, что он не вернется обратно в основу. Mm -hmm. Совсем не значит. И это не значит, что он с кем-то там поссорился или это, такого не было. У всех отношения чистые. А, мы с «Саязом» тоже встретимся завтра. Он приедет ко мне в офис. Мы mm -hmm. с ним еще раз обсудим ситуацию, чтобы он то… Чтобы, ну, была коммуникация, было понимание, и чтобы никто… Чтобы все понимали ситуацию правильно. То есть вы всегда разговариваете в лицо? И конечно. Конечно конечно, конечно. конечно со всеми, потому что это, я думаю, это база для того, чтобы мы как команды были должны должно на друг другу напрямую в лицо говорить. так скажем, любимчик, один из любимчиков Александр Селихов, кто, помнит, приходил к нам даже на фанатскую трибуну, ссылка на этот выпуск будет вот здесь вот. Александр Селихов наконец-то восстановился, как мы видим, также по фоторепортажам, фоторепор... да. видеорепортажам. Максименко у нас сейчас как бы основной вратарь, Ребров уже больше такой, дух команды. Что у Селихова? Селихов. Саша большой молодец, потому что он даже опередил свое время восстановления, да, на, по-моему, два с половиной месяца. Он работал очень профессионально, очень тщательно. Да, так что он, да, он допущен к работе в основной, в основной команде. Он создает конкуренцию, конечно, Максименко. Хотя мы на данный момент понимаем, что Макси у нас номер один, да, потому что он, он в тонусе, он конечно. играл. Саша не играл долгое время, поэтому мы должны как-то найти ему... И либо игровую практику, либо как-то его, ну, чтобы он создавал конкуренцию максимум. Больше каких-то таких тяжелых ситуаций увидел? Как вот на тебя лично это повлияло, там, тебя, может быть, это мировоззрение? Больше летальность, конечно. Я каждый раз прихожу на смену, очень большая ротация больных. Ну, практически каждый день я, ну, я либо вижу... Вот прям своими глазами как кто-то умирает, либо постоянно вот этот умер, этот, ну, то есть те, кого я знал, помнил. По многим вопросам вот начинаешь обсуждать бытовой жизни, слушать друзей, кто как вот чем занимается, и, ну, кажется, о чем вы вообще думаете? Что за ерунда вообще тут, ну, это вообще ничего не значит, просто пыль. Ты стал волонтером, ты помогала, так понимаю, пенсионерам, да, каким-то пожилым людям, которые сидят дома и как бы не могут выйти в магазин. Как это произошло? Расскажи. Для этого было две основные причины. Во-первых, мне казалось, что в такое сложное время, если кто-то может чем-то помочь, то он должен это сделать, найти способ, соответственно. Во-вторых, ну действительно, было не очень приятно сидеть дома всю дорогу а поводов выйти из дома было не так много, а здесь ты совмещаешь приятное с полезным, поэтому почему бы и нет? Как ты думаешь, правильно ли было решение сейчас выпустить всех на улицу в один день, тем более, там не дождавшись официально там окончания этой изоляции? Говорили, что там до 14 июня продлится, выпустили всех 9 -го. Насколько это правильно и насколько это сейчас может повлиять отрицательно на Москву? Сразу говорилось, что переболеет большинство. Главное не допустить перегрузки системы здравоохранения. То есть по нынешним цифрам медицина справляется, людей выпустили. В общем-то все этого давно хотели, так что я думаю вполне в принципе сейчас можно было уже это сделать. Если будет какой-то всплеск, я думаю все могут также назад отмотать. Тем более, наверное, кто хочет себя как-то обезопасить, он на протяжении этих двух месяцев это делал. И дальше будет делать, как ты заметил еще до нашего разговора, людей научили мыть руки, как минимум. Слушай, ну и в заключение про футбол, как ты думаешь, стоит ли, например, сейчас пускать зрителей на стадион? Или лучше было бы доиграть сезон, например, без зрителей? Или не доиграть сезон вообще? Как они будут заходить на стадион? То есть они всей толпой как-то придут, постоят в очереди, а потом их рассадят? Ну, мне кажется, логичным было бы действительно либо без зрителей, либо не доигрывать. Чем, ну, какие-то вот опять полумеры. Мы все хотим на футбол. Ты хочешь на футбол. Любой из все. нас хочет на футбол, это понятно. Но то есть здравый смысл твой здравый смысл не как фаната сейчас, а как человека, который там э, посмотрел на многое. Лучше бы по телевизору мы посмотрели, да, оставшиеся сейчас сезона, грубо говоря. Что 10%, что 20%, какая разница? Все равно люди придут и могут заразиться или заразить ну и либо заразить да. да многие люди тебе пишут в инстаграм поддерживают. то что люди просто благодарят за то что есть активные парни которые там помогают э, общей проблеме и тебе спасибо за это интервью ты многое нам рассказал много рассказал нашим подписчикам надеемся что скоро это все закончится вернется и футбол и вернется обычная человеческая жизнь спасибо тебе раз. я думаю если э, сейчас разрешили там, 10% стадионов, это, конечно, нас не может удовлетворять, это мало, мы хотим видеть наших болельщиков. На домашнем стадионе, да, в первую очередь. Поэтому из наших ребят все Все, все были сказали, за тоже конечно, конечно, конечно. Вы сказали, упомянули ну, про 10%. Естественно, я не могу не задать этот вопрос. Всем нашим зрителям, подписчикам будет интересно. 10% будет ли расширяться до 30%, как опять-таки писали в газетах, как будет определяться болельщики на трибунах. То есть, понятно, центральные сектора это, это главный такой актив, да, по именно касаемо спонсорским вещам вы обязаны как клуб, да, с большими контрактами выполнять свои обязательства, но трибуны Север, фанатская трибуна, какие-то уже есть понимания? А... Ситуация очень тяжелая, потому что с точки зрения, это не, даже не надо смотреть только на центральную трибуну, потому что, да, с коммерческой, с коммерческой точки зрения это важно, но без, без фанатов, без фанатской трибуны, это, конечно, футбол, мы играем для зрителей, для, и для, Конечно, получается. нет, ну, конечно, мы играем для зрителей, и мы хотим удовольствия зрителям, и мы хотим э, предоставлять, и хотим, чтобы все ребята вернулись, все фанаты вернулись на стадион как можно быстрее, поэтому мы пытаемся тоже как-то э, лоббировать эту позицию, что 10% это мало, мы с этим не можем, не можем соглашаться да мы, мы благодарны что вообще 10 возможно но с другой стороны надо все таки хочется э, никак побольше. Побольше, <laughs> побольше хочется побольше хочется полный стадион опять да тем более на такие матчи как э, с искали с локомотивом конечно хочется чувствовать чувствовать э, фанатов чувствовать атмосферу в стадионе но э, Тяжело, тяжело распределить, тяжело рассчитать правильный подход к этому, да, потому что все равно э, кто-то останется в обиде, в конце концов. Но мы э, вот на следующих днях уже опубликуем официальную на позицию. На днях будет решение, будет, да, будет да, ну, конечно, ну, игры скоро начинаются, конечно, Понятно, на днях. Да. да, мы обязаны принять решение, и, надеюсь... Э, Ребята тоже подойдут к этому, фанаты подойдут с этим с пониманием, потому что у нас это тоже тяжелая позиция, да, но мы обязательно хотим видеть не только центральную трибуну, мы хотим видеть всех болельщиков в студии. Так что, ребят, на днях обязательно будет заявление от футбольного клуба «Спартак». А может быть, уже когда выпуск вышел и заявление уже появилось, поэтому следите за новостями, надеюсь, что э, все это рано или поздно закончится, и мы все уже соберемся на трибуне «Север» и погоним нашу команду вперед. Сейчас непонятно, как эти 10% будут распределяться, также была новость, что там через пару недель до 30 планируют расширять, возвращаются уже матчи какие-то начались в Европе, твоя работа вернулась на прежний уровень. И Что ты думаешь по поводу российского чемпионата, который как бы вроде зрители пускай будут, но по сути, что такое 10% для клуба? Слушай, у меня вообще очень смешанные чувства по поводу возобновления сезона в России. Я, скорее всего, конечно, придерживаюсь той позиции, что его нужно возобновлять, обязательно. Мне вообще было дико, что какие-то клубы выступали за то, чтобы сезон закончить. Ну, то есть, понятно, что за это могут, могут выступать власти, да, там, система здравоохранения, наверное, к этому отнесется настороженно. Но ты футбольный клуб, твоя работа — играть в футбол, ты должен всеми силами быть за то, чтобы футбол возобновился, и всеми силами находить варианты, прорабатывать различные варианты в этой ситуации, чтобы тебе играть. Как кто-то может, наоборот, давить на то, чтобы не играть, будучи футбольным клубом? Но мне кажется, такое только в России возможно. На год заключаются контракты со спонсорами, там, с рекламодателями, совсем-совсем-совсем. Со со Когда это все тормозится, клуб теряет большое количество. Ну, с подробностями, я думаю, что лучше обратиться в клуб. И, конечно, ради этого пытаются повысить до 10, до 30. Ну, конечно, 10 — это... Самое ключевое. Если 10%, 10 будет, это принципе, значит будут випы. <сих> <сих> да, если випы продолжат ходить, продолжат платить, и им надо будет возвращать деньги, это уже большая победа. Я, если честно, готов отказаться от того, что ходить пока на футбол в пользу того, чтобы как можно безопаснее у нас все это было и быстрее закончилось. Все, спасибо тебе большое, дружище. Давай, хороших тебе матчей. Смотрите филы на Око Спорт, а мы идем дальше. Спасибо вам, спасибо. Смотрите не Фаната. Не отходя от темы сербами, сейчас мы вам покажем один кадр, который произошел буквально, ну, можно уже сказать, на той неделе, это дерби «Церезный партизан». В Сербии дерби прошло кубковое, к сожалению, «Церезный проиграла битком. Почему так там и почему у нас вот так? Ну, на мой взгляд, в Белграде такое просто, в принципе, невозможно, какие-то 10%. Чтобы было понимание, сербы даже во время православных каких-то праздников. Они отменяли игры, то есть они приходили, давили на руководство, Лиги, и, те... руководство -лиги, да? Да, да, да. и люди как бы меняли даже даты игр. Поэтому в Сербии в принципе невозможно, чтобы какой то дерби прошло там, то есть и даже они заикнутся по поводу того, что Давай, давайте будет присутствовать всего 10%. Все равно надо все делать по уму. Наши власти пытаются там что-то где-то там подзамять и так далее. Ну, вот сейчас... Придумывают какие-то меры, да, вот опять же... С этим... Сейчас все отменили, людей тьма вообще на улице, ну вы все это видите а статистика, которую нам дают, она как бы не падает. На 9 тысячах держится в России количество за... Потому что у нас скоро мероприятия важные, поэтому она не падает. Там, пандемия, да, то есть мы просто это у нас из средств массовой информации, эта информация, что у нас якобы пандемия есть, а де-факто, де, де юра, у нас объявлено пандемии не было. Вот. К пропускам я, конечно, негативно относился отна... и отношусь, потому что ну, то есть перед фактом поставили, то есть вы обязаны, все, ты без пропуска никто. Ты не можешь въехать в Москву, ты не можешь выйти, то есть, и что хочу сказать, то есть, к этому все и ведется, да, я вот хочу для, для болельщиков, для фанатов сказать э, такую вещь, э, сравнить это с фанайди, как вы помните, э, в, перед чемпионатом мира, да, за год был Кубок Конфедерации, э, и ввели как раз вот это, эти фанайди, э, сразу, ну, активные болельщики там фанаты сразу оформили эти фанайди и в один момент без суда и следствия всем их заблокировали когда люди уже с билетами и с этими фанайди заходили на стадион уже выяснялось что у них фанайди заблокирован то есть без суда и следствия то есть а смысл в чем то есть все кто воспользовавшись вот этой пандемией вводят вот этот вот эту глобальную цифровизацию они этого и хотят чтобы мы были, скажем так, зависимы от этой цифровой всей системы настолько, что любой шаг вправо и шаг влево нас лишал бы определенных благ то есть нам моментально за какие-то проступки будут приходить штрафы ни для кого не секрет уже можно даже посмотреть на сайте мэрии Москвы есть план Москва 2030 где там прописано о том, что, ну, уже там, вот эти QR-коды, они уже будут сейчас, все документы наши с вами будут уже зашиты в этот один QR-код. Ты этот QR-код везде предъявляешь? У тебя там права и медицинская карточка и обычная карточка. Вот всегда это очень сильно влияет, когда нет фанатской трибуны. Тем более, для клуба как «Спартак», это, это просто естественно очень-очень важно иметь поддержку фанатов. Если ее нет, это конечно тяжелее. Поэтому поэтому Спартак, надеемся. Мы что... обсуждали с игроками, что ребята. 네, ну, конечно, не играть перед пустыми трибунами это конечно надо... по-другому, потому что фанаты несут команду. Фанаты их э, стигают вперед, да, их э, поэтому ведут к победам. В конце концов, очень важно иметь эту поддержку с, с трибун и посмотрим, Я надеюсь, что все-таки победы будут и мы вот не, будем, не, не будем конечно, мы не будем, мы не будем исходить из того, мы даже смотреть на себя, на команду мы не можем повлиять на эту ситуацию все ждут решения, как будет со зрителями и, но ну, совершенно очевидно, что часть желающих заходит смотреть в, смотреть в пабе, да, и даже желающих, и имевших раньше возможность ходить на стадион, они отчасти будут от нее отрезаны. Ну, например, тоже взять дерби, да, будет сейчас 30-го ЦСКА «Спартак». Ну, гостевого сектора нет, да, естественно, мы всех ждем, то есть... Возвращение э -э, пива на стадионы, возможно или нет, и... Как думаешь, это как-то может повлиять отрицательно на ваш бизнес или, наоборот, положительно? Я думаю, может только пошутить, что когда человек прибегает свинью и розу после сектора, где пива нет, он, конечно, выпьет его больше, безусловно, да, но я за пиво на стадионах. Я не знаю, мне кажется, оно никому не мешало никогда. Изоляция закончится, бизнес возродится. Все будет идти вперед. Спартакские болельщики будут приходить и на стадион, и в бар. Все будем идти к одному общему делу. Неважно, будет это сектор стадиона или какие-то заведения. Тут и докупка-то рукой подать. Да, все ждем. Естеринбург, если не получится, то можно на трубную приехать. Но если в целом по онлайну, конкретно брать без офлайна, то есть сейчас заказов больше, чем до вируса. Сейчас уже на данный момент они выровнялись, как и было. Во-первых, потому что мы начали да, маски продавать. Смотри, ты сам сказал про маски. Не могу не упомянуть момент, когда вы выложили информацию о том, что можно в вашем магазине купить маски и народ двояко очень к этому отнес с чем ты это связываешь и как вот можно объяснить этим людям, что ничего плохого в этой истории там с масками не было. Ну смотри, то есть вот в инстаграме конкретно магазины там только положительные в основном отзывы как на, в инстаграме самой Фратри да, там много негативных отзывов было у нас открытая продажа, хотите покупайте хотите не покупайте, то есть в пандемию не так просто было найти производство которое будет что-то делать, да, потому что все тоже боялись выйти, продажа офлайн упала, да, сейчас на ее надо было чем-то компенсировать. Да. Поэтому так. Ну, то есть, и в целом, как я понимаю, посыл продаж этих масок был в том, что если ты хочешь. Как бы обезопасить себя стильно, там, да, ты можешь купить. Конечно. Если хочешь это делать обычным способом, пойди в аптеку, купи там обычную массу. Ну, да. безусловно, то есть мы не просто подошли, там, да, кусок ткани, взяли, квадратный, там отрезали и, и там, знаете, да, за 500 рублей. То есть, то есть мы ее разрабатывали достаточно долго, то чтобы она была удобна, чтобы она была там, со всеми как бы, фишечками, чтобы нос зажимался, чтобы как бы, на, уши, на уши не давил, ввели сразу там, 4 размера, чтобы всем было удобно для детей, для женщин. Там. Вот. Поэтому это даже не то, что маска была... Вот чисто вот для коронавируса, да? то есть фанаты всегда, ну, всегда любили закрывать лица свои, как, как, вы, как мы знаем, да? то есть для похода на стадион, то есть это прекрасный аксессуар, который просто так, слож, так сложились ну, события, да, что он как бы, вот, можно было его выпустить и его в дальнейшем его можно будет тоже как бы людям покупать, то есть... Но в целом и справились с хейтом, всем я смотрю друж дружелюбно ответили, да, какой-то компромисс я так понимаю был найден, ну и потом все сошло, нет, я смотрю народ активно в принципе в этих масках ходит матча да. в ксм да. все здорово ну и наверное финальное по магазину да. я вот как человек тоже старой закалки люблю прийти в магазин выбрать лично померить Вот когда откроется офлайн магазин слушай ну ждем мы зависим там от ржд еще от наших арендаторов которые арендуют у ржд там длинная цепочка достаточно ждем что в конце июня все-таки будет открытие мы сами тоже уже как бы ну, люди хотят все-таки тоже потрогать, посмотреть. И, ну, то есть, хотелось бы поскорее тоже открыться, но не от нас все зависит. Я хоть, хоть сейчас откроюсь. Вот, ну, как бы заходить на сайт, следить за соцсетями, там будет много интересного. Алексей, тебе спасибо. А нашим подписчикам спасибо напоминаем, вам. что по промокоду дневник фаната скидка в магазине Фратри. Больше предпочитают какие-то большие объемы по квадратуре. Или, если, например, у нас угу. футболисты многие одни без там семей пока что берут себе например там Поменьше или сразу. Вообще по-разному. По то есть нету нет какой-то нормы, то есть, и нет пафоса, я mm -hmm. бы не сказала, что самые дорогие лоты берут именно футболисты. Нет, точно сосредоточено на комплексах, если брать жилье с закрытой территории максимально закрытой. Mm -hmm. Фанатки бывают разные, mm -hmm, они не супер много соседей. Mm -hmm. То есть, даже если здесь вот такой комплекс, где мы с вами находимся, здесь 250 квартир, но при этом они все разбросаны Всего. по 10 особнякам. То есть всего, а плюс ты еще живешь в своем как бы домике, у тебя от 20 до там, 50 соседей. Максимальная безопасность, чтобы там с охраной все было хорошо, чтобы камеры везде были, чтобы четко пропускная система, чтобы случайные люди не зашли. То и есть общем, они за, про приватность. И Абсолютно. Приват, это, это, это для них на 100% важно, то есть если не закрытая территория, то понятно, что речи идти не может. Мы не озвучиваем фамилии, да, мы не рассказываем, что именно вот ты этот здесь да, живет. Здесь. Баннеры, там, да. вот. Если говорить именно про инвестиции, да, а не про жилье, yeah. у нас второе направление, это коммерческая недвижимость. Mm -hmm. И в рамках коммерческой недвижимости мы в том числе продаем такой продукт, как готовый арендный бизнес. Такие вещи можно приобрести именно с доходностью там 10, 12, даже до 14% годовых в рублях. Мы это называем пассивный доход. И вот на такие вещи спортсмены стали обращать внимание, потому что понятно, что карьера заканчивается у ну, нас я ну, понимаю, сейчас, достаточно да, там, рано. Конечно. Да, и поэтому, конечно, они начали смотреть по сторонам. Какой мерч, да, то, что вы производите, такой самый популярный среди фанатов Спартака, который больше всех заказ Есть такая, в любом есть такая статистика? Конечно, отслеживаем, да, отслеживаем всю эту историю. Мы в принципе у нас все удачно продается, не было такого, чтобы у нас какая-такая то такая линейка была, потому что, во-первых, делали для своих и делали как бы то, что нам нравится. Uh -huh. В основном, конечно, это Москва, Москва наша история. Прям хит, да, так можно. Сказать. Ну да, да, то есть его очень, очень, как сказать, очень нравится людям. Uh -huh. Ну и хистрия. Был матч Спартак-ЦСКА. Uh -huh. У нас есть линейка там Хулиганс и там эти Метеор, Вимпел там. да, да пришел, приходит чувак, ну, вы там, все, все там уже отметили а это дело с утра, как бы тут у нас, ну, у нас все, кто работает в магазине, все а -а -а. полез в Спартак, да -да -да. соответственно. И приходит чувак в кепке ЦСКА, там, все короче, блядь, выбирает эту футболку, хулиганца а мы стоим и как бы смотрим на это все, подходит на кассу, говорит, там, блин, вот хочу купить, я ему говорю, слушай, друг, ты же понимаешь, что это как бы, ну, Спартак, он говорит, мне честно сказать, все, все, все равно. Офигительный принт. А, то есть... как бы, ну, да, ладно, да, давай тогда Да, вот эта, футболка была. <смех> Бонусы какие-то, ништяки для наших подписчиков. У нас есть постоянные. Кто это просит человеку под, под ником Барбос передам огромный привет, который постоянно клянчит что у нас. А подарки. постоянно наш клиент. <смех> <смех> <смех> Поэтому, дядя Барбос, вот, тебя уже называют там подписным. А, возможно ли для наших друзей, для наших подписчиков какой-то промокод? Итак, по поводу промокода, мы да. делаем промокод Дневник фаната, да. по которому вы можете приехать и купить. То есть приходит человек, говорит Дневник фаната. Может приехать, может там на сайте оформить да. А, да. по, ну, по промокоду угу. и он получит обязательно скидку там 15%. 15 промокод Дневник да. фаната 15 процентов. И помимо этого так, мы ну, подготовились, видел, и, так, как, и так как мы очень любим ДНИК фаната и смотрим его, поэтому мы еще решили парням подсобить, и на ваш розыгрыш у нас есть такая коллекция Old School. Одна из самых первых, и поэтому вот такие вот пять футболок. Помимо того, что вы получаете промокод, по промокоду ДНИК фаната 15% скидку у парней в магазине, парни еще любезно предоставили пять футболок. Переходим к нам в Инстаграм, оставляем под постом, где будет э, э, пост розыгрыш футболок, комментарий. Комментарий должен стать э, трех друзей отмечаем, ставим лайк, подписываемся на наш инстаграм. И обязательно условие быть подписанным на инстаграм парней. Случайным образом, когда-то там мы подумаем, когда выбираем пятерых победителей. То есть пять человек, каждому по футболке. Парни, спасибо вам большое. Спасибо вам. Делайте хорошее дело. Желаю вам Вы удачи. Вы тоже делаете очень хорошее свидания. дело. Стараемся. Желаю вам удачи. Продолжайте радовать нас качественным мерчем. И надеюсь, что футбол скоро Возобновиться все в полном объеме, никаких 10% не будет, либо все, либо ничего, как говорится, правильно? Анастасия, ну не могу не спросить, как давно болеете за «Спартак»? Почему «Спартак»? Я все детство наблюдала, как мои родственники, ну, в основном это отец uh -huh. и его родной брат, uh -huh. болели за московский «Спартак». Я до сих пор после каждой игры собираю сувенирную продукцию, всякие там каталоги, а, значки. Да, все, Я все собираю, привожу в Архангельск по мере там, возможности, да. дядю в подарок. Вот эти фишечки они настолько усиляют лояльность к бренду, ну и, к, конечно, усиляют желание каждый раз приходить на стадион. Круто, в общем. Как вы можете оценить, вся эта ситуация пошла ли команде в плюс, или же все-таки тема карантина – это прям твердый минус, что могло вообще произойти в футболе и в Спартаке? Для футбола я считаю, что это большой минус, потому что все-таки это перевернуло рынок, это многим клубам создало очень тяжелую ситуацию финансовую, да. разговоры также те же, которые мы вели с командой, ребята молодцы, поддержали по сокращению зарплаты все-таки клуб, но такие разговоры, никакой руководство не хочет вести такие разговоры с командой, потому что они все-таки всегда негативные, потому что всегда ты у кого-то что-то пытаешься снизить, да, что он заслуживает. Наоборот, я думаю, ребята сплотились, они понимают, что сейчас будет очень жесткое время, которое они должны пойти, пройти вместе, да, и они настроены хорошо и готовы к бою. Ну Отлично. Можете передать всем привет. Всем привет. Ребята, поддерживайте нас либо с трибун, либо дома. Спартак, вперед. Спасибо тонусу Антону Лисину в нашей пресс-службе. Поэтому впереди матч стулы, будем смотреть как будет биться наш «Спартак», ну а мы ждем все возвращения на родной стадион, где вот сейчас сидим, вот прям за мной он находится. И до встречи, до встречи, конечно, на стадионах. Ну что, дорогие друзья, этот огромный жирный выпуск подошел к концу. Всем огромное спасибо, кто досмотрел его до этой минуты, кто поставил уже лайк. Кто еще не поставил, обязательно это сделайте. Кто написал комментарий и вообще подписался на наш канал, потому что мы все это делаем ради вас. Это третий выпуск во время карантина. Мы старались как-то удивлять вас, что-то придумывать новое. Но, опять-таки, все судить вам, все это делается для вас. А вы, соответственно, уже с помощью лайков и комментариев как бы показываете, зашло это дело или не зашло. Сегодняшний выпуск был, мне кажется, очень удачный. Был очень интересный, много интересных гостей. И надеюсь, что все ваши вопросы, которые были во время карантина, мы постарались на них ответить с помощью наших гостей. Пишите свои мысли, что думаете. Впереди матч в Туле, впереди возобновление сезона, впереди возможно расширение э, аудитории на стадионе до 30 процентов а может быть и уже и больше ну и соответственно следите за нашим инстаграмом подписывайтесь на все наши социальные сети все ссылки будут внизу огромное спасибо нашему оператору олегу который просто нам помог своим качеством своим звуком сделать этот выпуск таким который вы сейчас его увидели олега мы также оставляем внизу в комментариях кому нужны будут услуги видеооператора сейчас пошла реклама олега олег ничего страшного Нормально. Кто, кому нужны будут услуги видеооператора, обращайтесь. Олег Никитин, промокод Дневник Фаната. Какие-то скидки вы получите от него железно вообще. Меньше слов, больше дел. Впереди матч в Туле, куда мы обязательно поедем. Всем огромное спасибо. Это был Дневник Фаната. Все по топу. И увидимся с вами. Надеюсь, что очень скоро. Пока.